Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Вы знаете, что мы находимся сейчас на Азорских островах. И давайте я вам расскажу про марину, которая является одной из самых посещаемых марин в мире. Итак, Марина де Хорта. Это марина, которая находится на пути следования лодок с Кариб. Обратно в Средиземное море. Вот вы видите сейчас большое количество пирсов, которые находятся сзади. Мы э, пройдем вдоль, я вам покажу более детально, по тому, что здесь за лодки расположены. Вот, кстати, стоит катамаран Маномана, Тамарат. Здесь вообще тусовка такая достаточно большая. немножко покажу все лодки, которые стоят, ну, кто здесь еще может стоять. Вот, например, стоят. Видите кто, да? Делас. Ну, идем дальше. надписи оставляют вот каждый здесь их просто сотни сотни тысяч такие красивые есть вообще креативные марочка миньон oh, <minion. связано> что с плиточками а <связано> <О>, тут <связано> вот <плиточки> еще популярная тема а ага. футболки наклеивать на эпоксидку а вот из плиточек мозаика прямо вот из цемента <связано> выложена да. вот, ага. вот эта большая которая <связано> да вот, кстати, лодки, которые стоят вот у того дальнего пирса, вот вы видите, вдалеке. Это, короче, все лодки, которые арестованы здесь за наркотрафик. То есть это просто, да, это все конфискованные лодки за перевоз наркотиков. Естественно, в Марине есть заправка, то есть вы приходите лон сайт швартуете лодку и прямо заливаете, но это традиционно для заправочных станций. Стоимость дизеля 1,24 евро за литр, если это дизель, и 1,5 евро, если вы заливаете бензин. Какой бензин? 95. Ну, 95, но здесь есть момент, дизель здесь называется газолео или как он в Испании называется газоэл, то есть Иногда бывает некоторая мешанина, и можно залить, вот, в общем, совсем не то, что нужно. Потому что бензин здесь как-то вообще называется. Это, наверное, бесвинцовый санс чумбо. без свинцовый, без чумбы. Короче. Погнали дальше. Я так понимаю, что вся марина рассчитана на небольшие лодки, потому что все розетки в марине 16-амперные. Ну и вода, которая подключается с обратной стороны, вода и, топливо входит, вода и питание входит в стоимость марины. Прайс я вам расскажу в конце видео. Погнали дальше. Давайте я вам расскажу немножко о самой собственно, конфигурации пирса в марины. Должен заметить сразу, что марина не сильно защищена. Когда идет ветер, скажем, южный, проблем особых нету. Но когда ветер начинается с севера, то вся волна заходит через вход вот, вот, вот этот вот. И особенно вот на этой части здесь конечно начинается полная мракобесие, хотя э, тут дальше идет большой волнорез который закрывает полностью вход но это не помогает волнорез большой они хотят его немножечко продлить но тут есть проблемы с местным населением которые не хотят продлевать потому что им загораживает красивый вид ну и короче вот это вот муть как обычно во всех странах происходит э, пирсы расположены вот так вот по диагонали и вот эти вот транзитные пирсы вот на которых в основном все стоят здесь стоят больше те которые здесь на лон терме а просто транзитные проходят вот здесь. Когда приходишь в первый раз, то обычно становится вот либо на заправку, либо вдоль вот этой стенки, и либо на якоре, если здесь в Марине больше нету никаких мест. Вообще Азорские острова очень красивые. Вы же знаете, что Азоры ⁇ это часть Португалии. И, соответственно, европейская культура здесь присутствует как нигде в полной мере. Все разделители, э, все пешеходные дорожки, все красиво. И вот даже сейчас вот я сижу, вот эта обычная брусчатка, которая вот здесь вот э, находится, вот ее сейчас видно, да? Это лава-стоун, то есть это камни, которые вырезаны из э, горной лавы, которая стекала при извержении вулкана. То есть и все, что вы видите здесь, это все сделано, это брусчатка из лава-стоун, но в этом есть такой очень именно шикарный... Э, дух этого места, то есть вот все вот эти маленькие элементы, которые там красиво выложены камушки-мозаикой, все это дает такое именно классное настроение и классное ощущение, которое обычно уже в большинстве городах потеряно. Сейчас за нами вот находится город, это Орта или пишется Хорта, то есть это основной город, который расположен на острове Файл. Немножко странное название, но вообще португальский язык, он странен сам по себе. Если вот его слушать, такое ощущение, что это микс испанского и польского. Очень много жи, звуков. Ну, достаточно прикольно. Тебе кажется, что ты все понимаешь и как будто говорят славяне. Но на самом деле ничего ты, понятное дело, не понимаешь. Сейчас за нами находится бывшая крепость городская. И на данный момент это пятизвездочный отель. То есть больше это никакая не крепость. Но все очень ухожено, мусор весь убран. Мне вообще Азоры очень понравились, потому что это первый раз, когда я здесь. Ну давайте я сейчас вам расскажу еще немножко о возможностях Марины. Как во всей Европе, когда вы выбрасываете мусор, его нужно сортировать. За мной сейчас находятся баки, в которые можно сливать отработанные масла, и там дальше идет полная сортировка мусора, там на там фильтра, допустим, от двигателей бросаются вот за мной. Если вы пищевые отходы выбрасываете, это там дальше все разделено по стандартным для Европы цветам контейнеров. За мной, вот туда если идти вдаль, нужно пройти абсолютно всю марину, и там будет душ и туалет. То есть Здесь рядом туалета и душа нет. Если у вас на лодке есть с этим проблемы, то бежать вам нужно будет метров 500 туда в конец. Это мы пройдем, я покажу. Но, тем не менее, знаете, что там находится лаундри, вы можете постирать все свои вещи, но идти с этими вещами вам придется далеко, как и, собственно, держать все в себе, если вам нужно срочно побежать в лаундри. Вот это наш туалетный бар. В нем вся проходит вкусняк, когда ты идешь в душ. Там вот проходит душ. Внутри я его тоже покажу. Но потом можно выйти и выпить бокальчик вина. Сварь. Так, ну что, что у нас здесь есть? Лаундрик сервис. Сколько стоит, помнишь? 5 евро стоит стирка, 5 килограмм и 5 евро сушка. Этого десяточка. Десяточка, не дешево. Ну и, собственно, душ и туалет. Женский отдельно. Все, давай. Скоро встретимся для мальчиков. Туалеты туда, а тут душ. Душ, кстати, такой задрыпанный, задрыпанный, да? то есть такой... на рабочий. Я бы так сказал. Да, задрыпанный на рабочий. Так, себе это я видео снимаю. Хорошо. Делайте вид, что вы не принужденно беседуете. А мы Первый раз в жизни увидел. находимся у управляющего, oh, у менеджера oh, Марины, который сейчас yeah. расскажет нам по поводу того, что это за Марина и вообще, что okay. здесь происходит. Can you explain a little bit what, what is Marina and why it's so important for this area and oh, why it's so important for sailors? Yeah, the Marina was very important to the, to the island, Because for the economy, the marina is very very important. Have this big marina and many people come to. Is it government marina? Yes, government marina. And uh, of course, in the summer, the the, the, the town should be is uh, is full of people. Uh huh. But very good people because not not very rich people, rich tourism. And so the restaurants, uh, hotels, everybody. But okay. with with money for that. You said uh, that Marina is the busiest Marina in the world, so the biggest traffic in uh, in, so, in this Marina. No, it's a fo the four Marina in in all. Okay, okay. and for okay. Mo the checking, checking, check and check out uh -huh. okay. And how many boats, uh, boats uh, passes through the Marina every year? Uh, uh, uh, fifty. Но uh у -huh. But есть we have one record, uh, one t one year, one thousand three hundred votes. I think two thousand four. Two thousand four. Yeah. But last year, how many boats passed? last uh, year was one thousand two hundred sixty sixty boats. Yeah. Okay, uh, in, which... in the moment we have one oh, nice. thousand uh, which, which marina is uh, more busiest in the world? So you said it is a force, but yeah. who is number one? I'm not sure uh, I don't know. But don't know. Maybe just guess. Uh maybe in, uh, in uh, Ma No, maybe in um uh in Mallorca, Mallorca yeah. uh, in Majorca, do you think it's big busiest? Yeah, Mallorca, Pama Mallorca, yeah. okay, cool. It is a map yes it... of marina, so project one. Yes, that only this one. Yeah. one. Mm -hmm. And now with a new project, come like this. The big place in in uh, in the land for the uh, repaired ships, boats. Uh -huh, repair dry dock. Uh -huh. and we have more this one. Uh-huh. for and big not, boats. For, yeah, for bottom motor boats. Yeah, very big ones. Uh -huh. And now we are for for the fishing fishing boats here. Fishing harbor over there. Yeah. Okay, but that is a very important because very uh, important. it is a can uh, close the marina because a lot of waves coming through this area now, yeah? Yeah, but uh, the waves of uh, the wave comes comes to here, but they uh, is dead. When it comes to the dead, the, the well. the yes, yes, yes, yes, waves. it is a waves breaker. There. Yeah, yeah, like this. Of course, here comes another problem. This. Sometimes, but for big but the <laughs> Thank you. В Португалии все марины государственные. Что это значит? Куда бы вы ни приехали, в какую бы марину вы ни стали, везде будет фиксированная цена, которую я вам в конце видео уже обещал дать. С одной стороны, это плюсы, вы можете четко прогнозировать, сколько вам обойдется стоянка в Португалии. С другой стороны, есть свои минусы. Вы не можете заранее забронировать марину. К сожалению, здесь это работает только таким образом. Но и отличительной особенностью португальских марин является то, что если вы приходите и места для вашей лодки нет, вы можете стоять вторым номером, как я сейчас вам покажу. То есть третьим номером уже, конечно, будет стоять наглость, но прийти и стать боком уже пришвартованной лодки это абсолютно нормальная практика. И здесь... Люди это делают и этим пользуются. То есть просто имейте в виду, что если к вам, стоящему вдоль, бор... вдоль пирса, придет какая-то лодка и зашвартуется, это абсолютно нормальная практика, чтобы для вас не было это сюрпризом. Стоит вот фокус. И за ним видно, стоит еще одна лодка. То есть он просто пришел, не было места, и он стал вторым номером. Ну вот, друзья, я вам вкратце уже рассказал, какой является Марина Де Хорта, какие возможности здесь есть, что вы можете ожидать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, это нужно для развития канала. И уже до встречи через несколько дней в следующей серии. Пока!